Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Вор в загоне шакра молодой силой отберет криминальный трон у спецслужб. В СМИ предсказывают возвращение хозяина общика на должность вора номер один. Издание лента опубликовало несколько заметок, где предсказывается передел криминального мира неискоючено, что вплоть до новой уголовной войны. Но в так называемой гражданской битве между бандитами, победит тот, кто сядет. Авторитеты обещают кровавый исход. Основным аргументом передела власти стал новый закон, установленный шакра молодым, который уже успели нарушить отказ короновать новых авторитетов, вплоть до 2026 года. Именно тогда и заканчивается срок у небезызвестного бандита. Из-за очередного срока вора номер один, Конкурентная борьба за свободное место уже началась, однако самый ее пик предсказывают в 2026 году. Тогда в игру придется вступать и спецслужбам, а уж они то быстро наведут порядок. Ирония в том, что не может быть борьбы за место, которого нет, спецслужбы попросту забрали его у бандитов и уничтожили, благодаря новому указу президента, по которому можно получить до 20 лет, лишь назвавшись вором в законе. Помимо прочего, озлобленный Шакро пообещал спросить с тех, кто его заочно раскороновал, об этом сообщают некоторые СМИ. Личность криминального авторитета Захария Калашова, более известного Шакра Молодого, все чаще мелькает в российских медиа. Севший в 2018 году, на 8 лет, он стал одним из фигурантов нового дела, в 2019, где с него спросили за связи со следователями. По одной из версий, некоторые высокопоставленные офицеры СК могли иметь какое-то отношение к деятельности Калашова, а потому, этим и заинтересовались федеральные органы правопорядка. Помимо прочего, была озвучена информация, что вор снял с себя корону, что в криминальном мире приравнивается к смерти, сообщает издание МКЗ-1. Однако, судя по видео, как его встречают в камере зеки, либо никто еще не знает об отказе от короны, либо тут что-то не так. В ряде СМИ сообщили о якобы заявлении авторитета, что он спросит с каждого, кто его раскороновал, из чего был сделан вывод, что к этому приложили руку его конкуренты. Хотя по другой версии, арест вора спецслужбами и выбил табуретку из-под него. Говорят, что после отказа Калашова от статуса, его прозвали вором в загоне.